Уже устроились поудобнее И наблюдаете только за своим дыханием Оно спокойное и ровное Я предлагаю сейчас отправиться в путешествие во сне Это будет новогодний сон Когда мы были маленькими Мы всегда ждали волшебного чуда в Новый год и даже большие мы можем себе позволить это небольшое чудо такой волшебный подарок для себя любимый. я предлагаю вам немного отдохнуть погрузиться в спокойный сон даже если вам не удастся по-настоящему заснуть вы можете просто немного подремать и вообразить как будто вы спите. для этого Закройте ваши прекрасные глаза, отдыхайте, дышите, как будто бы вы уже во сне. Вдох, следует на выдох. Расслабьте ваш корень языка. Расслабьте мышцы шеи. Мышцы диафрагмы спины. Мышцы рук, мышцы живота и таза, мышцы ног. Пусть все тело станет теплым и тяжелым. Вы погружаетесь в приятный волшебный сон. В своем сне вы отправляетесь в путешествие в другую страну, где вы будете наблюдателей. В этой стране будете наблюдать за жизнью девушки, женщины, которые очень похожи на вас. Может быть, не внешне, но своими чувствами, опытом, характером. Она как ваша вторая половинка. И вы можете наблюдать за ее жизнью не только внешней, но и внутренней. Вы понимаете ее внутренний разговор, ее чувства. Ее ощущения, и мысли. Вы смотрите, как и с кем она живет, чем занимается, учится или работает, в каких условиях, на каком языке говорит. В любом случае вы понимаете все, даже если язык этот вам не знаком. С кем она дружит, что ее печалит, а что ее радует. От чего она смеется и от чего она плачет. Вы вместе с ней просматриваете ее детские фотографии, наблюдая, какая она была маленькая. Любили ли, обижали ли ее родители? Были ли у нее друзья, если сейчас? Как сейчас ее отношения с молодым человеком или мужем, если он есть? Нравится ли ей ее работа, хобби, что она любит делать в свободное время. Вы являетесь лишь наблюдателем, понимая очень хорошо все про ее жизнь. Вы наблюдаете и получаете от этого удовольствие. Вот приходит день когда эта девушка или женщина начинает готовиться к празднику Нового года или Рождества по тем традициям, которые соответствуют тому месту, в котором она живет. Она украшает помещение, елку, возможно. И вот в вашем сне наступает день, когда вы наблюдаете за ней и видите, что она... Наряжает какое-то помещение к Новому году. Возможно, она украшает елку или просто комнату. Рядом с ней могут быть близкие, много близкие семья. Или, может быть, она одна в этот день наряжает маленькую елку, а может быть, большую елку, большой-большой семье и в большом доме. Что бы вы не увидели, она сейчас очень радостная и немного тревожная от ответственности, что много надо успеть сделать. Помещение наполнено ароматами праздника, того места, которому соответствует это празднество. Может быть пахнет пряниками, или индейками или салатом, но это точно праздничные ароматы которые соответствуют тому месту, где живет эта девушка, женщина. Ее очень радостно, и она заботится о том, чтобы ее внутренняя радость передалась предметам и атмосфере. Она очень старается и получает от этого удовольствие. В какой-то момент она устает, думает, что уже достаточно сделала. Если что-то ей не удалось, она делегирует это другим людям или просто говорит, что достаточно. Праздник и так хороший, я уже слишком устал и уединяется в укромное место. Там с удивлением понаблюдаете, что она берет листок бумаги, ручку или перо, и пишет письмо. Вас удивляет, что в письме в самом начале она пишет ваше имя, дорогая и ваше имя. Я поздравляю тебя с Новым Годом, пишет она, и вы четко видите все ее буквы, которые она пишет, на каком бы языке она ни писала, вы понимаете их. Я поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе самого важного. То, о чем-то даже для себя скрываешь, но я точно знаю, что это тебе нужно. И я желаю тебе, чтобы это исполнилось. Я желаю тебе, и вы видите то, что она вам желает. В какой-то момент, как будто бы вас что-то пробудило ото сна, и не выходя из медитации, но как будто вы просыпаетесь у себя дома, все еще находясь в медитации. Вы проверяете, не пришло ли вам действительно письмо в почтовый ящик или под дверь, или может быть оно уже лежит у вас на столе. И с удивлением находите запечатанное письмо от этой девушки, женщины, вашей второй половинки, которая живет в это же время, на нашей планете, где-то там далеко, возможно, в другой стране. Вы открываете это письмо из жажды, читаете те строки, которые не удалось вам увидеть во сне, ее пожелания. Возможно, они самые главные. Вы перечитываете вновь и вновь эти строки. Если вам хочется... Вы пишете ей ответное письмо с ее именем, подписывая свое имя в завершении письма с любовью и отправляете с почтовым головой. Вы еще раз перечитываете те важные строгие пожелания, которые от всей души прислала вам ваша вторая половина. Запоминайте очень желательно, как только закончится эта медитация, вам взять ручку, бумагу и написать письмо с этими пожеланиями, начиная его строками «Дорогая, своими, я желаю тебе перечислить все самое важное, чтобы запомнили», и завершить это письмо словами с любовью к себе это письмо вы можете хранить можете класть под подушку кому хочется можете еще раз прослушать эту медитацию если вы не приготовили, не приготовили бумагу и ручку если вам очень захочется на его, то вы также можете отправить письмо своей второй половинки. Отправить его в почтовый ящик. Просто свое ее и со своим. Можете не отправлять. Это тоже хорошая часть упражнения. Я желаю вам, чтобы те пожелания, которые вы увидели в этой медитации, вы сами обязательно исполнили для себя. Любите себя. Потому что если вы будете любить себя, вы будете более счастливы, а более счастливы вы сделаете жизнь вокруг вас тоже более радостной, мирной и счастливой. Счастливая и здоровая женщина – залог счастья всех вокруг. Я желаю вам счастья в новом году и в новых-новых в новых следующих годах любовью для вас или сагайтесь.